Весь кровельный инструмент в один клик. Гарантия качества всех товаров. Новинки, хиты продаж, скидки на инструменты для ремонта и кровли. Безотбойная киянка с сменными пластиковыми бойками для ремонта кровли. Дисковый листогиб Erbend 05 Defis 12, подъем кромки глубиной до 50 мм. Устройство для удаления двойного стоящего фальца 25 мм. Фалскаттер. Универсальная рамка для закрытия Г-образного и двойного фальца. Рамочные клещи для выполнения подводки двойного фальца. Если вам нужен надежный, эффективный и простой в использовании инструмент для кровельных работ, то обратите внимание на наш ассортимент инструмента, который можно купить в один клик. Этот инструмент – просто незаменимая вещь для тех, кто хочет упростить процесс кровельных работ и сделать работу правильно и профессионально с первого раза.